Всем привет! С вами Лариса Архипенко, и я расскажу сегодня, как зайти в свой личный кабинет консультанта, как очень выгодно для себя использовать все акции, как грамотно оформить заказ и как поменять язык и выбрать страну. Итак, мы заходим на сайт fabrelik.com, в принципе, работать можно в любом браузере, который вам удобен. То есть, когда вы заходите на сайт, у вас уже имеется в виду, что есть регистрационный номер, пароль. И обычно код подтверждения, который вам приходит на телефон после регистрации, уже ваш телефон подтвержден. И, в общем-то, зная все вот эти вот свои данные, вы заходите на сайт. Также можно нажать кнопочку «Запомнить меня». Так, вот я зашла на сайт, и я вижу свою фамилию, да, я вижу сразу же вверху, как оформить заказ, что можно оформить через флеш-каталог, можно по артикулу, можно прямо вот через продукцию оформлять, и вот личный кабинет, то есть личный кабинет, это, так скажем, прямо здесь целая бухгалтерия, то есть будет... Все ваши выплаты за, ваш, за вашу структуру, за, за товарооборот структуры, все акции, которые есть, ваши данные, данные ваших консультантов и так далее. Вот сейчас мы видим, да, что стоит страна Россия, язык русский. Например, чтобы выбрать страну Киргизию, да, вот сейчас меня девочки буквально попросили, я выбираю Киргизстан, я выбираю язык. И у меня все получается на, в общем-то, кыргызском языке. Вот. И, и, соответственно, когда я, например, хочу полистать каталог, у меня, например, нет каталога да, в бумажном варианте, я хочу полистать каталог, я захожу вниз, вот сейчас я просто знаю, что здесь должен быть каталог, а так-то, конечно, я не понимаю, что здесь написано на незнакомом мне языке, и я открываю каталог, выходят все каталоги. Каталог «Фаберлик», следующий каталог «Фаберлик», и каталог DNS. Вот. А, ну, а, здесь, видимо, у меня в этом именно браузере нет... А, а, видимо, нет у меня... Так, не знаю, как меня слышно. Наверное, хорошо слышно. А, Флешплеер, поэтому я сейчас быстренько перейду на а, другой браузер и продолжим. Так, я сейчас прямо вот а, еще раз сведу данные свои, они у меня же автоматически вводятся. А, и вот, поскольку я там поменяла в том браузере, да, у меня сейчас вместо. А, нет, все равно выходит, да? Русский язык. Так, вот вышла сразу же моя структура. И я выбираю. Я, в общем, выбираю нужную мне страну. Так, так я выбрала. Вот, И я, собственно, собственно говоря, хотела сейчас показать, что тут мои сразу же данные пошли да, на другом языке. Полистать каталог, да, мы можем здесь, вот, каталоги вышли, и вышел, значит, каталог номер два Кыргызстан, это текущий каталог, у меня остановлен Adobe Flash Player, и вот можно листать, то есть можно звук вот так приглушить немножко, ну, собственно говоря, вот так вот, да, как-то. Можно сделать это крупнее, да, крупнее странички, вот так вот мы нажимаем, и страница делается у нас крупная. Вот, но это уже такие детали, уже каждый сам консультант разберется, что ему удобно и так далее. То есть можно, например, выставить быстро очень какую-то страницу, например, страницу там 38, да, например, конкретно. Вот, пожалуйста. Так, это у нас то, что касается каталогов. Так, сейчас я все-таки вернусь на русский, потому что мне так будет удобнее рассказывать. То есть здесь все понятно, да, как выставить страну, как выставить язык. Здесь вообще ничего сложного нет. Значит, как мы проводим регистрацию консультанта? Ну, во-первых, я хочу рассказать, что у каждого консультанта в личных данных, когда мы заходим в личный кабинет и личные данные, у нас есть здесь вот такие разделы – регистрационные данные, да, контактные данные, контактные данные. И вот в контактных данных, данных я очень рекомендую все-таки выставить свои контактные данные на тех страничек, на которых, которые вам как бы… Ну, то есть вы заходите часто на них, да? То есть вы можете сообщения получать и так далее. Ну, это может быть сайт, это может быть страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Skype может быть, ну, электронная почта, само собой. Вот так почтовый адрес, адреса доставки здесь можно менять также. И настройках есть такие очень важные ссылки. Значит, ссылка для регистрации, если вы даете ссылку для регистрации, и также есть реферальная ссылка на сайт. Это все у нас идет индивидуально. Но я все-таки хочу вас предостеречь, если вы даете все-таки человеку, ну, более-менее знакомому ссылку, да, этот человек может какой-то произойти сбой в программе и попасть не под вас. То есть, ну, всякое бывает. Это все-таки интернет, это программа и так далее. Все-таки, если вы регистрируете, вы заходите в регистрацию раздел. Он у нас слева, да, на самом видном месте, и заполняете прямо из своего личного кабинета Фаберлик, вы заполняете данные. Так. Ну, для новичков пока моя структура понятна. Здесь будет отображаться вся ваша структура. Что вот это вот сразу же меня спрашивают новички за вот такой вот, как бы, кошелек да, портмоне в виде портмоне. Это здесь будут отображаться ваши баллы по итогу каталога, которые уже оплачены, каталог закрылся. То есть вот это вот у меня за предыдущие каталоги то, что я еще не выбрала по Фабрилик Клуб. Это очень а, замечательная программа. Она для всех. Она накопительная. Чтобы не слететь с нее, нужно размещать а, заказы хотя бы каждый каталог хотя бы на тысячу рублей. И просто подарками брать вот эти замечательные вещи. А, крема. Можно брать парфюм. А, то есть, чем больше балл, да, за 15 баллов очень выбор большой, как мы видим, тем, соответственно говоря, дороже позиция, которую можно получить подарком. Вот уже бытовая химия пошла и декоративная косметика, пудры там, тональники и так далее. Также можно зайти в партнерство, партнерство, это очень важный момент. Здесь у нас есть новым консультантом программа, есть Фаберлик клуб, есть VIP программа, VIP привилегии. То есть, пожалуйста, это посмотрите, это очень выгодно. И сейчас, как мы знаем, что идет в подарок один из ароматов, это будет в следующем каталоге, буквально начнется это с понедельника с 11 февраля. Вот такая замечательная акция. Ну, в общем-то, как зайти в личный кабинет, буквально вот по разделам я по важным пробежалась, я думаю, что все понятно. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте, всегда буду рада. С вами была Лариса Архипенко, всем пока.